На Урале, пьяный мобилизованный, до смерти избил своего командира в купе штабного вагона воинского эшелона. По данным следствия, нетрезвый саживший сержант вечером 23 декабря в купе вагона воинского эшелона на станции «Месяш» на наполна капитана, который также был призван по мобилизации. От полученных травм командир скончался на месте. По решению Магнитогорского гарнизонного военного суда убийца на два месяца взят под стражу. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал Рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.